А перед началом видео хотел бы вам порекомендовать канал под названием «Как насчет». А парень записывает интересные видосики по самым различным видеоиграм. Пожалуйста, переходи на канал «Как насчет», подписывайся, ставь лайкосики, поддержи начинающего ютубера. Ссылочку на канал вы найдете в описании под данным видео. Ну что ж, друзья, мы продолжаем сегодня наше грандиозное новое выживание. И в данном видосе я постараюсь продемонстрировать вам все то новое, что произошло недавно тут мной в Майнкрафте, то, что я построил, то, что я нашел, где какие новые земли открыл и так далее. Зритель, смотри, пожалуйста, весь видос до конца. Будет очень много нового и интересного. Но перед началом видео хотел тебя попросить о малюсенькой просьбочке. Поставь, зритель, пожалуйста, лайкосик под видосик. Мне очень нужна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя крутыми годными видосами в мире игровой индустрии. Ну, а во-вторых, если у тебя есть какие-нибудь еще интересные идеи касательно Майнкрафта, то пожалуйста поделись ими с автором и возможно мы с тобой вместе в Майнкрафте сделаем что-то новое. Ну а мы начинаем наше выживание. Как видите я тоже приобрел себе а, более-менее зачарованный сет брони. А пока что бронька у меня не самая лучшая. Это у меня обычная железная броня, но с определенными а, статами. Да, я тут некоторые модули уже поназывал. Есть у меня, значит, так шлем, а, Соответственно, у него есть подводник, подводное дыхание, защита от снарядов плюс прочка. А, есть бодик, так называемое, тело, которое имеет а, свойство взрывоустойчивости и прочности. Есть железные подножи, пока я их никак не называл, защита 3, прочность 3. И бот, а, бом бот, а, то есть это мои боты, так так называемой защиты. Со статой взрывоустойчивости 4 Да, именно этот сет предохраняет меня от всяких различных там криперов и от нежелательных а, Так, так, ну что ж, продолжаем ребятки, находиться на моей ферме Да, которую я развиваю уже про на протяжении нескольких серий а, Кому, ребятки, интересна информация по тому, как я начинал развиваться на этой ферме с нуля Пожалуйста, переходите в плейлист а, по Майнкрафту Есть совершенно вся информация касательно каждой практически постройки, которую ты видишь прямо здесь и прямо а, сейчас. Так, ну а те, кто меня давно смотрит, я думаю, все уже, многие знают, что, какая постройка у меня за что здесь отвечает. Так, ну что ж, небольшой нюансик, давайте пройдем вот сюда и смотрите, кто, ребят, наблюдательно очень смотрит а, за моим контентом, а, за моим выживанием в Майнкрафте, те знают, что здесь раньше был простой огород. Как видите, друзья, я его убрал, теперь на этом месте совершенная пустота, да, просто травочка и я конечно же хотел бы узнать ваше мнение, что мне здесь построить на этом месте, на месте вот этого пустыря, какое же здесь будет интересное здание может быть библиотеку какую-нибудь построить не знаю, может быть фонтан просто поставить или еще какой-нибудь декоративный объект зритель напиши пожалуйста в комментариях что ты думаешь по этому поводу, не забывай что ты можешь напрямую влиять на мои видосы через комментарии, поэтому будь поактивнее пиши комментарии, комментарии твои всегда приветствуются в моих видосиках. Плюсом даже еще и поощряются, если ты будешь участвовать во всех тех а, мини-играх, о которых я рассказываю в самом начале видоса. Так, ребятки, продолжаем. Я сейчас буду все вам поэтапно показывать и рассказывать. Как вы видите, недавно я здесь обзавелся несколькими песиками совершенно новыми, которые теперь слушаются моих команд. Да, эти парни теперь на защите моего спокойствия. Да, они всегда готовы мне помочь, когда меня подстерегает какая-нибудь беда. Да, обед у нас здесь хватает, потому что у нас здесь постоянно трется большая куча различных а, негодников типа зомбей, криперов, пауков и так далее. Поэтому пёсики у меня, как видите, по всему периметру стоят. И в случае чего я просто напросто даю им команду "фас, братишка" и этот братишка летит быстренько и уничтожает всех, кто встанет на моем а, пути. Да, ребятки, вот такие у меня дружественные собачки теперь уже на территории по всему. Периметру. Напоминаю, что братишка Scratch играет на самом сложном уровне сложности. И у меня здесь враждебных мобов как грязи просто со всех сторон, особенно когда начинается ночь, на меня лезут со всех сторон мобы, и мне приходится от них отбиваться. Вот как, например, сейчас лезет к нам зомбарь, да, подводный, подводный блин, царь. Я не знаю ли кто это такой. И приходится опять вступать в непременную боевочку, которая, ребятки, оказывается, оканчивается, конечно же, моей Победы э, по-другому быть просто-напросто э, не может. Да, друзья, я постоянно играю на высоком уровне сложности. Могу это продемонстрировать. Вот, пожалуйста, перед глазами у вас сложность самая-самая э, сложная. Ну а для тех, кто хотел посмотреть внутреннее убранс убранство моего самого важного главного домика, давайте, ребятки, я вас проведу краткий. Будет у нас экскурс. Ну что ж, заходя, вытирайте ноги. Не забывайте об этом. Это самое главное, что необходимо делать э, всем практически без исключения, кто захотел прийти ко мне в гости. Так, открываем дверь, заходим и вуаля, друзья, мы находимся в Святая Святых. Это мой самый главный домик. Захотел музычку поставить? Поставил. Да, вот здесь вот у нас имеется проигрыватель специальный. Да, вот слышите? Музычка заиграла. Да, вот таким вот образом мы слушаем музычку. Здесь у нас дома замечательно. Да, то есть тут у нас есть, значит, комплекта зачарованного сета брони. То есть, это второй сет. На нем тоже своеобразные статки имеются. Да, здесь у меня, значит, в раздатчике тоже лежат какие-то комплекты брони, да, которые мне иногда пригождаются. Так, у нас здесь, соответственно, стоит зачарованный сундук, с помощью которого мы можем выходить в инвентарь сундука из любого практически места в основном. Здесь я всегда храню какие-то зерки. Далее Смотрим, здесь у меня мой самый основной сундук. Да, в нем ребят, совсем не богато. Да, конечно же, у меня сейчас проблемы с алмазами. А, но я постараюсь в ближайшее время это решить. Потому что у меня недавно только появилась кирка под названием Фортуна с эффективностью 5 и удачей а, 3. С помощью этой кирки я теперь и буду добывать алмазики. Ну и также, ребятки, давайте, раз уж на то пошло, ознакомлю вас со своим инвентарем Есть у меня также Кайло, это моя кирка, которой я практически тонны камня, булыги и прочего хлама, Ковыряю, копая или строя Какие-нибудь построечки. У нее есть шелковое касание, эффективность 5 и прочность 3 Плюс также алмазный топорик с эффективностью 4 Который я еще не до конца зачаровал И алмазная лопата тоже с эффективностью 4 Да, ну и собственно здесь Некоторый комплект брони Я не знаю почему я его здесь держу Возможно в ближайшем будущем я его отсюда уберу Собрал я наконец-таки морской источник А это значит, что в ближайшее время Я буду заниматься каким-нибудь Специальным большим якорем Который я помещу в ближайшие прибрежные а, воды, которые у меня здесь находятся, и он мне будет давать определенные эффекты. Но для этого мне, над... мне ребятки, надо где-то надыбать призмариновых кирпичей. А для этого нужно а, выходить в море. И, наверное, это и станет самой основной а, миссией. Мне необходим срочно выход в море. А мне, ребятки, необходимо срочно попасть в Эндермир, чтобы забрать там панцирь и Шалкеров, да еще много чего другого. Поэтому, ребятки, я на данный момент ищу с нетерпением портал в Эндермир. А, также мне не помешала бы какая-нибудь подводная а крепость, чтобы быть побольше призмариновых кирпичей, да, или осколков, или чего там надо для того, чтобы у нас маяк этот водный заработал, тогда я соберу, ребятки, его полностью и мы будем его здесь где-нибудь устанавливать. Также, друзья, я веду здесь свой собственный дневничок, да, могу продемонстрировать, что я здесь записываю, да, ребятки, давайте немножко чтения, так сказать, раз уж мы в домике остановились с вами, давайте немножечко посмотрим. Вот такой вот дневничок я завел, привет Я скрич, играю на этой карте с версии Майнкрафта 1.14, когда ввели Масштабное водное обновление Не помню сколько, я уже дней тут, но уже Достаточно долго успел Обзавестись практически всем, что только Душе угодно, еда, ресурсы, дом Хозяйство и так далее Да, ребятки, такой вот дневничок, у меня еще Есть несколько страниц, буду Каждое видео посвящать прочтению Одной странички Да, вот такой вот дневничок, посмотрим, ребятки Как у нас в будущем он будет дополняться, да, постараюсь по возможности его добавлять. Так, ну что ж, ребятки, дальше давайте смотрим. Естественно, здесь картины есть. Плюсом хочу отметить автоматическое освещение, которое при наступлении ночи у нас включается в автоматическом режиме, все с помощью датчика дневного света, который установлен у нас на крыше. Показать его не буду, там все у нас хитро выдумано, все хитрым образом расположено. Также стол картографа имеется, на котором я постоянно составляю свои картики. Соответственно, рядом со столом картографа имеются мои карты. Вот, ребятки, я пока что еще здесь сильно ничего не помечал, но, видите, мой дом уже отмечен. Да, это раз, причем стараюсь делать по две копии. Так, карта номер 20, так, карта 15. Это у нас карта, значит, западной части от нашего домика. Как вы видите, там тоже есть помеченные важные места. Это лачуга и бриз, как вы видите, вот там в самом низу на него мы, скорее всего, сегодня с вами скатаемся. Так, и дальше у нас карта 26, это северная часть нашей карты. А, там я нашел огромнейшую пустыню, и там же где-то есть тоже большой выход в океан. Так, карта номер 20, это, это самая простая копия м, того, где мы сейчас а, находимся. Самая м, большая, я имею в виду, именно по масштабированию. Так, точнее, самая маленькая, наоборот. И еще одна карта под названием 19. Это карта моей лачуги, да, которая у нас находится на болотах. Но ее, скорее всего, я удалю, потому что она уже не столь актуальна. Ну и, собственно, здесь а, все необходимые ингредиенты для создания этих самых карт. Также вот такой вот диванчик у меня. Со временем планирую а, поменять его на какой-нибудь более такой интересный а, по дизайну. А, также здесь, ребятки, имеется кухня у меня, где я готовлю пищу. Да, достаю отсюда какую-нибудь а, сырую еду. Помещаю ее, например, вот картошечку, да, можно поджарить. Помещаю ее в печечку и, ай да, пошла готовочка. Также здесь у меня рукомойник. Надо будет как-нибудь его проапгрейдить до какой-нибудь... Будь сюда а, деревянный стол поставить И точно будет а, рукомойник Да, тут же у нас ванночка с водой а, Музыкальный проигрыватель я уже показывал Да, есть также, друзья, у меня тортик От которого я постепенно откусываю Ну и печка на все случаи а, жизни Да, вот такое вот, ребятки, у меня скромное Жилище на данный а, момент Те, кто хотел, ребятки, я Думаю, что я показал вам по максимуму Внутреннее убранство своего а, Домика. Ну что ж, так, здесь, ребят Забыл показать, здесь у меня висят часы И висит карта моей области в кадр который я а, нахожусь. Да, вот такое вот, ребятки, скромное у меня жилище, но мне, поверьте, хватает с головой. Так, ну что ж, еще одна новая построечка. Вот там вот, видите, на горе она находится. Я ее построил практически только что. Это у нас, ребятки, большая большой сарай, а, в котором я буду разводить, скорее всего, либо овец, либо свиней, до да кого угодно. Давайте, ребят, туда сейчас и скатаемся. Для этого нужно опуститься в наше метро. А, метро, кстати, я тоже только начинаю строить. Оно у нас в разработке. Да, я даже здесь еще ничего не подписал. Блин, как здесь шумно. А? Как здесь шумно. Внизу под метро, кстати, находится специальная комната для умерчления а, разного а, типа мобов, которые спавнятся там в темноте. Ну да, ребятки, это я показывал в прошлых своих сериях. Если кому интересно, да, то, пожалуйста, переходите в плейлист по Майнкрафту. Там а, есть очень много всякой интересной информации и видосов по моему выживанию в Майнкрафте. И не только, ребятки. Переходите в плейлист по Майнкрафту, и вы все там для себя найдете. Ну а мы, ребятки, находимся в метро. Как видите, у меня здесь такой большой вот зал который еще не совсем до конца у меня обустроен, построен и так далее, есть только вот такие вот очертания, но я с этим, ребятки, определенно продолжу, я этим займусь как-нибудь в других сериях, вы его увидите в более другом исполнении. Но вот такой, ребятки, у нас уже есть первая ветка, первая линия, по которой мы можем доехать сразу же туда, куда нужно. Ну что ж, ребят, садимся в вагонеточку и погнали, ехоу, с ветерком. Ох, овечка. А что это у нас тут забыла овечка? Ты где должна быть? за раз? ты должна быть в загоне. Нет, убежала, похоже, на загона. Да, ребятки, вот таким вот образом мы переезжаем а, с места на место, то есть достаточно быстро, достаточно а, легко. Пока что у меня, ребят, крыльев нет, поэтому мы передвигаемся с помощью вот таких вот а, нехитрых устройств. Да, здесь я уже лесенки построил, как вы видите, в прошлых сериях этих лесенк не было. И вот он, ребятки, моя новая совершенно построечка. Это большая, ребятки, сарайка для моих животных Для разного типа животных Так, давайте пройдем сюда Здесь у меня, значит, входная группа этой сарайки Да, здесь мы можем ночевать спокойненько, да Когда приходим заниматься с животными Здесь мы, значит, можем переночевать, что-то скрафтить Тут у меня хранится всякий разный лут, который я добываю из тех же самых животных Можно покрасить, можно, по... можно сохранить здесь что-нибудь и так далее Ну и вот, ребятки, моя сарайка огромная Давайте зайдем Здесь у меня уже есть отделение с овечками, в котором, как вы видите, я выращиваю разного цвета овец. Я думаю, что в процессе тут будет их гораздо больше, но пока что у меня здесь сколько штучек? Да, штучек 8 или 10 у меня здесь точно имеется. Можно кстати их уже подстричь. Давайте возьмем какие-нибудь ножнички. Так, где у нас ножнички? Вот они. А, да, как вы видите, ничего у меня еще не обустроено совершенно. Никаких табличек опознавательных я еще не повешал. Так, давайте ребят, возьмем ножнички и пострижем наших овечек. Да, вот такая автоматическая входная группа, которая закрывается, как только мы из нее выходим. Это для того, чтобы у нас овечки не убегали просто а, так. Ну, давайте, ребятки, подстрижем наших овечек. Ну что, соскучились? Да-да-да, вот и батька скреч пришел вас подстричь. Ему нужна шерсть разных цветов, ведь она ему пригодится. В ближайшем будущем мы будем строить гораздо более интересные постройки и здания, а, которые просто будут захватывать дух. Так, ну что ж, овечек мы подстригли и шерсть можно сортировать разных цветов в разные сундуки. Со временем, ребят, тут будет гораздо больше сундуков, постараюсь это все пространство забить, даже возможно здесь будут сундуки Это у нас, так сказать, мини-склад от этой а, сарайки Дальше, ребятки, идем Да, надо вот подписать а, м, все секции, в каких а, кто живет Здесь, например, овечки у нас будут, да А здесь, в этой секции, мы, например, разместим, наверное, либо свиней каких-нибудь, либо лошадей Ну, либо я, ребят, не знаю, может быть, даже еще кого-нибудь эксклюзивного а, зрителя. напиши, пожалуйста, в комментариях, повлияй на мои видосики кого ты хотел бы увидеть в моих вот этих других вот отделениях из животных, да, кого бы ты хотел увидеть напиши, пожалуйста, в комментариях, и вот, ребят третье отделение большое, тоже а, пока что пустое, оно тоже предназначено а, для животных, ну и отсюда, ребятки, открывается какой-никакой вид на мое главное фермерское хозяйство, вот оно у вас перед глазами так, у нас, похоже, темнеет, пойду-ка я, наверное, передохну, больше всего люблю записывать видосы когда у нас а, дневное время, да, что-то я подустал, не Немножечко в конце рабочего дня снимать видео. Так, давайте мы сходим сейчас и отдохнем. Так, где у нас наша кроватка? Вон у нас наша кроватка. Давайте, ребятки, уже ляжем и поспим. Я надеюсь, можно будет это сделать. Так, секундочку. Так, нельзя, походу, сделать. Так, секундочку. Давай, ложись уже. Давай, ложись. Точка возрождения установлена. Вы пока что не можете спать, но я думаю, это поправимо. Так, давай, родной, ложись. Ложись уже на кроватку. Давай, все. Все, ребятки, надо срочно поспать и отдохнуть. Так, ну что ж, вот мы отдохнули, наступает новый день, доброе утро, страна, доброе утро, друзья, дорогие. Так, ну что ж, сарайкой, я думаю, мы закончили, я думаю, что вы, ребятки, посмотрели. Если вам нравится, конечно же, прошу прокомментируйте этот момент, если не нравится, тоже, ребят, прошу прокомментируйте, мне очень важно, зритель, твое а, мнение. Так, ну а мы, ребятки, движемся дальше, ну, я думаю, маяк мой вы уже видели, это очень, очень большое строение, находится оно вот здесь вот на горочке. Ну, давайте я еще раз туда скатаюсь, да, чтобы у нас было видео более разнообразное. А, что нового здесь у нас сейчас по получилось построить? Это вот эта лестница, которая теперь ведет на маяк. Она стала более выдающейся, более нормальная, а не то, что было а, раньше какая-то тропочка. Да, вот такая вот лестница. Вот тут, кстати, не мешало бы тоже, наверное, доделать по красоте, чтобы все было. Но я этим замы... Ох, свинка, ты как сюда попала? Тяж, по-моему, здесь не было. Да, кстати, вот, ребятки, какой вид открывается на а, мой сарайчик. Да, вот так он выглядит отсюда, с, а, с маяка. Но сейчас мы поднимемся, ребят, повыше и осмотрим более эпично эту построечку. Так, давайте, ребятки, вот он наш маяк. Точнее, да, это, это и есть, ребятки, наш обычнейший маяк, который выполняет просто функцию а, маяка. Кстати, ребят, можно просто вот сюда пройти и уже отсюда взглянуть. Да, вот такое вот, ребятки, у нас сооружение получилось. Это большая а, ферма, можно сказать, животных различных. А там мое главное фермерское хозяйство. И давайте поднимемся на самый верх Надо, ребятки, посмотреть Здесь вот такой типичный лифт, основанный на пузырьках воды Которые образуются при помощи помещения а, под а, блоком воды. Песка душ, кто не знал, если кому интересно. И вот, ребятки, мы наверху, правда, сейчас у нас погода, смотрите, затучена. Все не видно ни хрена. Но какие-то очертания, я смотрю, а, нашего сарачика уже есть. Да, он достаточно не маленький у меня получился, достаточно большой. А, это для того, чтобы туда могло вмещаться огромное количество а, всяческих разных а, животных. Так, ну что ж, ладненько, здесь мы посмотрели. Давайте спускаться вниз. А вот такой вот у меня здесь спуск. Мы просто падаем в. В воду и идем а, Дальше, так, все отличненько а, Выходим, ребят, дальше, будем готовиться К путешествию, ведь нам необходимо Собираться в путешествие, да, которое а, Направлено на то, чтобы найти Все-таки портал в Нижний а, Мир, все, ребятки э, Станция, на станции мы находимся сейчас там. Давайте выезжаем обратно в наше с вами Фермерское хозяйство Погнали по катушке, ребятки У нас на вагонетках Опять эта овечка. Так, тебе пора в загон. Что-то она здесь входит по этим темным коридорам. Ей тут не страшно, нет одной. Так, ну да ладненько, приехали мы обратно. И давайте, ребятки, уже будем потихонечку готовиться к отправке на нашу новую базу. Да, я новую базу построил, она у меня не совсем большая. Именно с этой базы я и буду продолжать поиски портала в Нижний мир. Сейчас мы заберем все необходимое и отправимся сейчас, прямо здесь и сейчас, друзья. Так, ну и что нам туда взять? Наверное, возьмем побольше еды, потому что там с едой небольшие у нас проблемки. Так, заберем печеный картофель. У меня его достаточно много. Он нам пригодится Так, сырая треска нам пока не нужна Давайте хлеба, наверное, возьмем побольше Да, в основном это пускай будет еда Ну и, наверное, что у меня здесь еще в избытке? У меня всегда здесь в избытке тыквенных пирогов Вот их мы, наверное, тоже наберем Хотя бы целый стак Пускай у нас точно будет Так, замечательно Ок, эндера я взял В принципе, в принципе Что мне еще надо? Я бы, наверное, еще взял какую-нибудь кроватку, друзья, дополнительную Мне она не помешала бы Так, где у нас кроваточка? Пускай это будет белая стандартная а кровать. Она в путешествии всегда пригождается. Так, лиса подмостки у меня есть. А, мне единственное, не хватает это ножниц. А, ножницы, ребят, я стараюсь беру всегда с собой, потому что в, ну, в процессе нам на, по пути попадаются овечки, которых можно просто-напросто подстричь. Поэтому ножницы у меня обязательно должны быть. Факела есть, еда есть. Окоэндеры, кстати, да. Для вот, э вот этих вот всех, всех дел я хотел туда забрать -э хотел забрать особый ингредиент, который у меня имеется в алхимической лаборатории. Давайте, ребят, сходим в алхимическую лабораторию, заберем очень важный, полезный ингредиент Так, а он называется у нас Огненный порошок, да, друзья, 5 штучек я думаю, нам пока этого будет достаточно. Если вдруг не хватит, то мы потом приедем еще разок. Но я думаю, что уже мы а, в этом плане сейчас с этих пяти штучек точно найдем портал а, в Эндер а, Мир. Так, идем сюда. Нам надо еще захватить наши карты. А, карта 20. А, карта 20 нам, наверное, не понадобится. Давайте смотрим на карту. Да, карта 20. Пускай остается здесь. Вот карта 26 а, тоже нам не нужна. А вот 15 нам нужна будет. Да, карту 15 мы берем. Это раз. И карта 8. Да, почему две карты, ребятки? Потому что это а, важно. Две карты для того, чтобы не заблудиться. Все-таки я еще иногда путаюсь. Местность у меня огромная здесь вокруг меня, да. И она достаточно однотипная. Единственное пока место, которое я могу безоговорочно найти, это, это мой дом, где есть огромный, огромный, друзья, маяк. Так, ну что ж, практически все мы взяли. Я бы еще с собой, наверное, взял, знаете что, каких-нибудь зельев ночного а, зрения. Ведь эти зерки будут помогать мне охотиться на, а, на эндерменов а, в темное время а, суток. Водное дыхание, в принципе, тоже можно взять. Кстати, вот по поводу водного дыхания я бы, наверное, тоже взял. Давайте возьмем два зерки водного дыхания, потому что когда мы будем искать подводную крепость, они мне ой как сильно... Помогут зелье стремительности. Возможно, тоже. Давайте, ребятки, возьмем побольше всего. Потому что нам это понадобится, скорее всего. Так, зелье невидимости, это не так сильно важно. Так, этих зельек взяли. Зелье плавного падения, я думаю, это нам пока что не поможет. Хотя, кто его а, знает. Так, зелье силы, зелье ночного зрения. Так, давайте сварим еще, наверное, зелье ночного зрения. Нам нужно хотя бы три штучки взять. С собой. Так, золотая морковка. Это что у нас такое? А, это у нас обычные бутылочки с водой. Да, немножко, ребятки, алхимии нам сейчас не повредит. Так, здесь на что? Здесь одна бутылочка. А здесь что такое? Здесь мутное зелье. Кстати, вот сюда уже можно морковку поместить. Да, сейчас сварим три зельки ночного зрения и можно уже выдвигаться. Так, вот мы и вот мы сварили три зелени ночного зрения, которые нам в нашем путешествии обязательно пригодятся. Так, ну что ж, давайте еще посмотрим, что же нам а, можно взять с собой туда, на наш с вами э, остров. Да, новое место, куда мы сейчас отправимся, называется у нас Бриз. А, это небольшой, значит, причал, а, причал дом. Вот почти, почти что как вот здесь, да, у меня только это почти что а, целый небольшой а, домик. Ну и сейчас, друзья, сами все и увидите. Ну что ж, выдвигаемся, Пришло время, да, затарились мы едой, затарились мы всем, что нужно. И надо, ребятки, выезжать Если что-то мы забыли, то хрен с ним Потом как-нибудь приедем Ну что, персик, отправляемся мы вновь в путешествие с тобой Давай, мой верный конь, вези своего, а, нас, своего а, Седока, так сказать К местам а, Туда, к местам, куда нам а, нужно Я надеюсь, ты меня понял Так, ребят, выезжаем через эти ворота Да, выезжаем на улицу, немножко у нас тут коряво пролазит наш персик Но ничего а, страшного Так, смотрим, куда нам а, ехать Сейчас мы немножко не в том направлении смотрим Нам, ребят, надо в ту сторону ехать Да, погнали, родной, галопом по Европам, так сказать. Кстати, ребят, сразу хочу сказать, что путешествие будет не из легких, потому что дороги к тому месту, куда мы сейчас едем, ровненько никакой нет. А будем скакать по кочкам, по ухабам, и поэтому мы будем двигаться достаточно туда а, долго. А что, ребятки, вам было комфортнее смотреть? Скорее всего, я это все дело а, ускорю специально для удобства. Ну что ж, друзья. Так, у нас, смотрю, стемнело немножко. Так, подожди, персик, успокойся. Сейчас, сейчас, братишка, отдохнет немножечко. Да, вот здесь, наверное, у нас будет ночлег. Ты только далеко не уходи. Блин, надо было для этого парня а, взять, скорее всего, какой-нибудь столб и привязать его в таких вот случаях. Иначе наш персик может просто-напросто уйти. Да, вот здесь пускай у нас будет кроватчик. Давайте, ребят, немножко передохнем, а, потому что у нас дорога длинная. Нам необходимо поспать. Так, ох, отдохнули бы персик. Ты что, до сих пор меня ждешь? Какой молодец! Верный, преданный конь. Да, таких коней только а, поискать. Ну что ж, седлаем коня и поехали, друзья, на ускоренном режиме. Дальше... Вот так вот иногда приходится вытягивать друга из беды. Да, лошадь с нами тонет, когда мы, мы сидя на ней находимся. Поэтому ее приходится вытаскивать вот так вот за поводочек из воды. Давай, родной, давай! Я помогу тебе, а ты поможешь в процессе а, мне. Так, ну все, персика мы вытащили. И теперь пришла пора опять его а, седлать. Не забываем наш поводок. Он нам очень сильно пригодится. Так, седлаем конягу и поехали. Пока что мы движемся в правильном направлении. Е-мое, здесь какой-то очень резкий склон как бы мой персик не переломал ноги. Ну все, ребят, едем дальше. Так, а вот тот самый, ребят, слушай, когда необходимо а, овечек стричь. Да, вот такие вот овечки попадаются на нашем пути, и я просто-напросто не могу пройти мимо, не подстригнув этих овец. Так, ну не лопаты же их стричь, а ножницами. Вот, ребят, достаем ножницы, поэтому всегда с собой стараюсь оттаскать а ножнички. Они мне пригождаются в моих путешествиях. Так, ну все, здесь мы все обстригли, едем дальше. Совсем немножечко нам осталось... Буквально совсем чуть-чуть а, преодолеть, только вот эти вот огромные высокие горы. Давай, персик, ты сможешь, я в тебя верю, мой верный конь. Да, вот по таким горам персик наш не очень любит скакать, но мы постараемся сейчас преодолеть эти большие препятствия. Секундочку, сейчас, ребятки, все организуем. Так, Ну вот, друзья, мы практически уже на месте Ох, и нелегкая была дорожка Да, слишком муторно Вот так вот прыгать по всяким кустам По всяким ухабам, да, это было Очень а, сложно, но мы, ребятки Приехали, да, несмотря на все Вот такая у нас здесь дорожечка уже построена Да, я здесь уже был, я уже здесь местечко Подготовил, нам осталось только Доехать да, а, до конной привязи И припарковать своего а, Коня, да, ребятки, вот такое У меня здесь интересное местечко на небольшом Островочке, так ну все, спасибо тебе, персик, большое За такую хорошую проделанную работу Давайте его припаркуем Где-нибудь вот здесь, вот, да, за этот столбик Прицепим, давай, иди сюда, иди сюда Так, вот сюда, все, теперь жди своего хозяина Пока тот не даст новые указания Так, что ты я аж подзамерз Давайте руки у костерка погреем, погреем Немножечко ручки, друзья, у костра Вот, ребятки, то самое место, оно называется Бриз Здесь также стоит у меня портал Я уже приготовил, точнее, флаг для установки На портал, чтобы не потерять портал Вендер Ну, ну и вот, ребятки, моя еще одна построечка. Здесь, как я вам и говорил, на берегу океана. Да, заходим сюда. Мы видим вот такой вот причал у нас, да. Здесь у меня все уже оформлено. Здесь я достаточно немало уже пожил. Несколько дней надо бы нам перекусить, наверное. Так, что у нас тут есть перекусить? Так, давайте нажмем сюда тушеные грибы. Видите, подписано. Так, забираем грибы. Да, миску грибов нам предоставляет раздатчик. Съедаем миску грибов и восстанавливаем, друзья, здоровье. Так, разгружаем продукты. А, привезли мы сюда, значит, продуктики. Продуктики нам пригодятся обязательно. Ну да, ребятки, вот такое вот местечко на берегу а, Тихого океана, ну, либо моря какого-то. Так, все зельки, которые я взял, придется разгрузить куда-нибудь вот сюда пока что. Да, это зельки ночного видения, а, зельки стремительности и зельки водного а, дыхания. Но ну, это на тот случай, когда мы с вами найдем подводную крепость и начнем там орудовать. У меня есть на моем шлемаке подводник и подводное дыхание, но. Этого недостаточно Так, ну что ж, нас ждут поиски грандиознейшие, да, в Майнкрафте а, Я думаю, все ребятки поняли, да, к чему мы ведем Моя основная цель, это найти портал в Нижний мир а, Я а, выбрал это место здесь не потому, что я просто так захотел А потому, что меня сюда привели вот эти вот Ока Эндера, да Мы их выбрасываем, и они нас а, от нашего дома сюда и а, привели на гигантское практически расстояние Так, ну что ж, у меня где-то еще было одно око, вот оно лежит, жемчук Эндера, да я специально сюда принес вот эти вот, вот эти вот, значит, огненные кусочки огненного порошка для того, чтобы побольше делать таких ок. Но я думаю, что если у нас сломается это око, то я постараюсь воспользоваться этим жемчугом и сделаю уже себе еще одно на всякий случай. Ну а пока мы положим сюда... Вот эти вот огненные порошочки Нам они обязательно а, пригодятся Ну а пока что, ребятки, у нас на сегодня Все, продолжение ожидайте В следующей серии Естественно, мне бы хотелось, друзья, увидеть вашу Реакцию и вашу активность а, По поводу моего выживания в Майнкрафте Давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков И, братишка Скрэч, быстрее гораздо Выпустит совершенно новый видос По выживанию в Майнкрафте По выживанию в Майнкрафте, друзья, с нуля И на супер сложном уровне сложности. Давайте, ребятки, наберем. Все-таки наши показатели для нас очень-очень важны. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!